Здравствуйте. Это снова мой. Смотри, как он даже ест. Смотри. Елка. Нет, моя а, елка. Сегодня моя елка. А елка. Такая штука это... для тех, Искурно кто не знает Это русский символ а, праздника. А у нас праздник? А, у есть? нас же Новый год. Ну, да. мы поздравляем Ты вас всех наконец. тогда с Новым годом. И, что и все, да? Да, и... и, и э, м... Ну, и скажем. Ну и хотим сказать спасибо да. всем, кто был с нами. И реально отзывался Должно хорошо. Хорошо. <laughs> хорошо. Да. да, спасибо за поддержку, за то, что могли нам почувствовать, что это то, что мы делаем. Это кому-то нужно. Это, да, что это именно то, что мы делаем. Это, наверное, опять же. Кому-то нужно. нужно. Тем, кто оказывал нам не только эмоциональную, но и техническую поддержку, нашим партнерам. Надеюсь, что в новом году партнеров у нас в традиционном смысле будет больше. Это не слишком? Не, нормально. Сравлый, да, но да. Минут. А, да. минут на 40. Будем короче Начнем с Начнем Слушай, Новый год хочется начать все-таки с шампанского. И с салата оливье. Да, желаем вам всем вкусного салата оливье. Да, с крутыми этими. Пузыристого шампанского. Нормального размера. Оставайтесь с нами. Надеемся, что мы вас будем радовать в новом Мы не надеемся. Точно, вот уже вот с этого мгновения уже в новом году эти рады. Да, надеюсь. Поздравляем! Надеюсь. Все, ну пойдемте за бенгальский и наконец-то напьемся. Может, пояснил? Напьемся. Зачем? Лучше, давай на. Да, лучше напьемся. Кампанского. Слушай, в общем, да. Я тебе, кстати, сказать, знаешь, что я тебе хотел сказать? Вот у нас традиционно, Я не понял так, почему обычно поздравляют ночью. Я тоже не понял. Я вот так, это не понял. Управлять начинают днем, мы Ну мы пошли. Все, мы пошли Послав... справлять. <рисправляем> Новый год пока. Удачи.